Как построить барбекю, чтобы она была по карману, недорого, а главное, выгодно. Так вот, нужно просто найти в интернете телефон или на ближайшем столбе, их сделать несколько собрать И выбрать самый дешевый вариант И если вам повезло и вы сэкономили, и в этом случае печка немного треснула или перестала работать То мы ее переберем, потому что мы конкурентов любим и с радостью за ними все переделываем и уже по нормальной стоимости